I don't know. друзья, шоу-матч начинается, полетели РВ-18, они же рэп-войска 18+, против новые патриоты, если я не ошибаюсь, у них возрастной ценз 16+, по-моему, но могу быть немножко неправ. У них, в общем, сегодня best of 3 и поножовщина за выбор страны, так как карты уже определены, эта карта додаст 2 Тускан и Инферно. Ну и РВ, надо признать, легко достаточно выруливают очень мертвый ножевой раунд и право выбора стороны остается за ними, и они начинают... В атаке, что, естественно, в данной ситуации, на мой взгляд, абсолютно правильное решение. Ну и после рестартов, конечно же, начинается первая половина. Составчики на ваших экранах. Команду «Новые Патриоты» сегодня представляют «Бам-бам Бгиллоу», «Сомчик», Артем Дефакер», «Жопастый Профетик» и «Дикпиковый Валет». Какие классные никнеймы у «Новых Патриотов». Ну а у «Рэп-войск» это «Дестрас Спейс». «Астартес горит» нафиг. И Аки. И вот, кстати, последний упомянутый мной игрок команды РВ-18 как раз-таки делает энтрифраг. Дорогие друзья, погибает Артем Факер. Сомчик остается с пятью хеллс Хаешка все-таки догоняет горящего. Ну, а Стартес и Аки разбирают точку А, тем самым как бы позволяя выйти на точку и поставить на ней бомбу! На ноге назад! Вот это хедшоты раздает Сергей. Вот. Вот это неожиданность, дорогие мои друзья. Вот это повороты! Приятно! А приятно! Я же ведь говорил, да, еще на разминке, что много чего интересного мы с вами можем потенциально углядеть в ходе этого матча. И вот. Первые красивые, роскошные, я бы даже сказал, хэдшотики уже а, нас радуют. На точку Б построен следующий раунд от коллектива РВ. Ну, по крайней мере, на данном этапе он строится под точку Б. Но, как вы видите, да, любые а, задумки порой можно менять. И вектор атаки смещается на мидл. Сомчик успевает хлестануть. Вот это повесил Аки. Дестра разменивается на миду. И у нас ситуация 3 в 3. Численный перевес потерян благодаря стараниям Астарта. Ну и в целом, пока что точка Б еще, конечно, не занята. Но это, я считаю, вопрос времени абсолютно стопроцентно. Горит нафиг, минус валет, и Бомбам Бигелоус с жопастым Профетиком остаются сейчас вдвоем. Ну и там, по-моему, МПшка есть у Бамбама, если я не ошибаюсь. Да, есть МП-шечка. Ну а Профетик на дигле. Кстати, бам-бам погибает, и жопастому, ну, тут уж прям явно не светит ничего хорошего. Подгорающие уничтожают двух последних соперников, и на табло мы с вами видим второй матч в активе команды РВ. Чатик потерял мысль, потерял мысль. Короче, самое главное — я не успеваю, дамы и господа, читать чатик, потому что нужно... Сань, звуков из игры нету. Да как нету, если я их слышу? Так, вопрос. Ребята, напишите в чатике, как, как это нет звуков игры. Ну, я же вот их слышу и вижу даже, что ОБС показывает, что звуки есть. Может, они просто тихие? Так давайте я погромче сделаю. Пока же у нас три в 4. Байт команды Новые Патриоты немножечко, вот самую малость не зашел от слова вообще. И последним бам-бам Бигиллоу на, ми на миду а, забирают. Забирает его Аки. Счет 3-0. Тихо слышно, но тихо. Есть, но тихо просто. Так, ну, давайте тогда а, по подбавим. Ну, давайте, ой, я даже не знаю. Я даже не знаю, сколько. Давайте 0-2 поставим. Вот так, по идее, должно более быть хорошо, ну, просто как бы, иначе дальше уже даже я начну глохнуть. Так, начало очень боевое у коллектива рэп-войска. Первый свой девайсный раунд обоюдный, по сути, удалось взять вообще без каких-либо проблем. Жопастый профетик подрезает подгорающего. Звено, которое должно разменять, это Астартес. Но хаешка залетает совсем, конечно, не туда, куда нужно. Артем! Артем! Артем! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Простите, ребят, никого больше не буду включать. Хочу смотреть за Артемом Минус Астартес. Попытка добить второго соперника. И да, что ж ты такое, не получается. Спейс забирает же профетика и скрывается в зигзаге, пробегая в сайт. Бам-бам, бегелоу И в целом вообще три игрока команды «Новые патриоты» должны идти как-то сейчас пытаться это все дело выбить. И таки выбивают, дамы и господа. Все-таки не удается РВ-18 выиграть этот матч в сухую. Ну, это как минимум. Это как минимум. Сухих результатов уже точно не будет. Это замечательно, да? Потому что, значит, это есть интрига. О, Дестро сам играет. Видимо, надо нам с Мясичем на Next залететь против. Ну, а чего, да? Ну, Сережа может играть. Я частенько вижу, как Сережа играет у ребят на сервере. Поэтому, по сути, он является игроком сервера. Правила не нарушены. Артем факер, пришел на мидл и отфакал там сейчас парочку соперников, точнее, Спейса и подгорающего. Но, правда, сам попал под размен, как, в общем-то, и его же опасный профетик. Тиммейт Аки забирает Сомчика. Сомчик, товарищ Сомчик, привет вам отдельный бам бам минус Аки. Ситуация 2 в 2. бам бам и и дикпиковый валет. Это, конечно, очень интересно, под каким приходом надо было придумать подобный никнейм. Ну, неважно. Отбросим подробности. Я не хочу ничего знать об этих подробностях. Астартес отправляется на мидл. Бомба, кстати говоря, у него присутствует на плечах. Ну, вот вопрос по-прежнему, конечно, в реализации... Данного раунда выиграть его Будет непросто, учитывая, что Бамбам Бегелоу -бам» в данный момент по сути Находится в позиции на своего Соперника и да, конечно же Одной э, струей Хотел сказать, одним спреем э, Добивает своего Визави И таким образом 3-2, вот здесь уже могут появиться Проблемы с деньгами в ближайшем э, Будущем у коллектива РВ Если они будут отдавать э, Вот подобные раунды все-таки я считаю, что, наверное, их отдавать ну, не стоит, так скажем да. Аркада от Дикпикового вальта Но аркада, как вы видите, абсолютно ничего под собой не имеющая Контакта никакого нет Кстати, с ним отправляется туда тиммейт, это Артемка Ну и задача, по сути, коллектива Новые Патриоты Это удержать точку, пока не придет саппорт со спины Сергей! Минус бам-бам, беги -бам, И вот последние два игрока обороны остались как раз-таки те самые. Артем Факер и Дик кого хрена себе валет дик пикнул сейчас просто горящему полбу сейчас там точно начнется подгорание стартос разменный минус ну и Артем на дигле кстати неплох кстати неплох Артем на дигле но конечно позиция для оу shit как такое может быть да как такое может быть что бомба нежданно-негаданно стоит на споте б нет твою ж налево как как? Хитрые какие! Прострелом! Прострелом просто вообще... Как? Вот это нахрен да! Ничего себе! Слушай, какие заготовочки-то команда РВ сейчас демонстрирует нам. Как грамотно была поставлена бомба, что там аж просто через целую карту нахрен можно было взять и затащить. Но ну, вы видели это? Это какое-то слишком нереальное просто что-то. У меня аж до речи на секундочку пропал, дорогие друзья. Вы уж простите. Могу немножко потупливать, но такую информацию надо как-то уж прям точно обрабатывать. И как может, конечно, быстрее. Артем Факер забегает. Ну, как-то странно, честно сказать, забегает. Я, конечно, видел забеги немножко более информативные, нежели забежать и спиной открыться под сайт. Ну да ладно. 5-2. Никого ругать сегодня не хочу, сегодня просто э, замечательный шоу-матч среди замечательных серверов, среди замечательных людей, для замечательных зрителей, поэтому у меня сегодня просто приподнятое до самого потолка настроение, я готов крушить и рвать. Кромсать, но правда, конечно, такие моменты Которые сейчас продемонстрировал нам Сергей Я видеть, конечно, был не очень готов <laughs> Да, серьезно Серьезно, я даже и не заподозрил, что а, Можно, кстати говоря, взять И прострелить вот так Легко и непринужденно Артем Дефакер прячется в, собствен... в собственном Респауне, кстати, вы слышали, да? Вы должны были слышать звук ножа Его почти порезали, но не порезали Повезло Повезло, что не зарезали Тем не менее, счет 6-2 Ну, сильной стороной команда рэп-войска пользоваться умеют Это однозначно Тут даже, в общем-то, и спорить, наверное, не стоит Потому что счет говорит сам за себя Да, с момента, как новые патриоты взяли два раунда Ой, какие флешки от Аки Фишечные флешки, кидаешь слеповую гранату в спину тиммейта и у тебя в жизни все хорошо Аки и Астартес разбирают оппонентов на длине, ну и проход на точку А уже, в общем-то, навряд ли получится остановить Хотя Сомчик находился на гусе, один минус по Сергею успевает оформить Аки, ответка и бам-бам, Бигиллоу -бам, разменивается, так и не выйдя со своего спауна Снова Артем да, я хочу заметить, кстати, очень интересную статистику. У нас постоянно Артем дефакер остается последним. Как так? Это так, наверное, все-таки не должно происходить, при всем уважении к Артему, но он должен как-то, наверное, более командно что ли умирать, а не по не по сольной программе, так скажем. А стартас добирает Артема, даже невзирая на то, что Артём успел перед смертью еще и минус сделать, это, конечно, никак не меняет суть происходящего. Так, опять у меня завис чат, у меня постоянно зависает чат Ютуб меня просто уже коробит да нельзя а, Даже периодически почитать что-то Так, вот, Пиксель, Пиксель, приветствую вас Так, да, уж длину принимают странно очень Есть вопросы, да, кстати, касаемо предыдущего раунда для команды Новые Патриоты И вообще есть вопросы в целом, почему они постоянно с пистолетами-то играют Ну, как-то уже, наверное, мне кажется Самое время начать приобретать девайсы хоть когда-то ну, Артем находится на меду Сережа прекрасно знает, где находится Артем Артем под флешку, выход! И, по-моему, все-таки Сережа поймал эту флешку лицом Потому что, ну, как-то странно не застрелить вот так в упор оппонента Тут Артем что-то призадумался 46 хп против 100 Ну, конечно, у Астартеса тут... Э, ну, такое нельзя проигрывать а слова совсем И Астартес, само собой, такое не проигрывает Первая половина остается за коллективом рэп-войска, счет 8-2, дорогие друзья. Какая-то жесть, прям вакханалия. Винар, приветствую. Если 2-0 по картам будет, то третьей карты не будет. А, все правильно, все правильно, да, вот сейчас Алексей все правильно написал. Ну, допустим, ну нет, я не буду даже допускать вариации какие-либо другие, да, мы будем с вами смотреть за матчем. Оп, снайперская винтовка. Бам-бам, подрезает спейса. Но при этом, конечно, там уже целый табун соперников на точку пробежал. Поэтому этот минус, он безусловно важен. Но сильно ли он меняет... А, вот... Происходящее? Ну, мне так все-таки кажется, что... Не очень, Аки! Вот это заштрафовал сейчас Сомчика. Ситуация... яй яй яй горит! Горим! Вот так надо кричать Товарищу Бам-Бам-Бегелову Его в спину просто расстреливает горящий Ну а Дестра Открывшись, открывшись, дорогие мои друзья На щепке Делает два минуса еще счет 9-2 Пара-пара-пам Саш, какая вторая карта? Будет Тускан Вторая карта Тускан Если комментатор вначале не соврал Не-не-не-не-не Комментатор никогда не обманывает Комментатор лучше скажет, что он не знает, чем будет АК. Вот обманывать! Артем Факер! Снова отправляется в аркаду на мидл. Кстати, не первый раунд, в котором он отправляется аркадить мидл. И, кстати, к сожалению, не первый раунд, где после этого команда «Новые патриоты», увы и ах, терпит сокрушительное поражение по всем фронтам. А, горящий забирает бомба Бегелова, дикпиковый валет... Перестрелка с диглом, ну и попал. Попал все-таки в голову визави. Но, опять же, выиграть раунд этим хедшотом не удастся. Выиграть встречу тем более. Поэтому одного хедшота никогда не хватает. чтобы Дестро не принимал поджим по миду. Под пивом, что ли? <laughs> ну вот, кстати, почему бы и нет. Почему бы и нет. Итак... Сережа ведет, ведет. Просто смотрите, как, как настоящий э, воевода. Ведет свою команду на длину. Там он, к сожалению, в числе первых погибает, но зато позволяет дать разменный минус своему товарищу и пройти все-таки на длину. Та самая длина, которую постоянно, к сожалению, для команды Новые Патриоты они теряют. Вот с длиной надо точно что-то делать. А старта остается последним. Один против троих. Есть минус по Артему. Нужно сделать еще два минуса. Ой-ой-ой-ой-ой, Астартес! Да что ж, не залетает, не залетает. Был бы очень красивый клатч, но все-таки, а, все-таки Сомчик вместе с... Я вот не успел заметить с кем, по-моему, с Бам-Бам-Биггиллоу. Они выбегали вдвоем с Зигзага. Это, в общем-то, не так уж и важно. Главное, что вдвоем, конечно, они должны были перестреливать Астартеса. Но шансы у Астартеса сейчас, хочу сказать, были большие. Просто мне кажется, он немножечко... А... Переволновался, что ли Даже вот особо ничего и придумывать Не надо на самом деле здесь, да, просто Увидел двух соперников, руки затряслись И не перестрелял Такое бывает, такое бывает Мы же все люди, мы же не роботы Хотя кто-то может быть Роботом и является. Ну, наконец-то, кстати, новые патриоты насливали достаточное количество денег для того, чтобы провести полноценный а, девайсный раунд. И то, хотя как бы можно ли его называть полноценным. Прошу заметить, что Артем снова играет на дигле, Но это может быть его выбор. С деньгами-то у него при этом может все абсолютно быть хорошо. Ну, пока ребята пытаются а, обменять... Между собой свои прострелы и вот подгорающий дожидается аркадных действий от японского профетика подрезает его тем самым отомстив за аки замечает еще одного визави пытается попасть в него ну сомчик мансил мансил за сигаретой бам бам бики лоу. ой бам, бам вот это да вот это бом бом знаете да такое э, видео прикол э, с детком таким забавным вот это было да действительно бом бом причем еще ого го какой Бам-бам, лоу кстати, если я не ошибаюсь, это рестлер вообще-то такой. А, но тогда да, в качестве, если как мы берем, что это рестлер, визуально было круто сыграно. Последний раунд первой половины, дорогие мои друзья. Совсем немного остается до потенциальной смены сторон, да не потенциальной, а вернее уже фактической смены сторон, пока у нас опять на миду творится какая-то вакханалия, непонятно, кто кого где убивает, но подгорающий вместе с Артемом уже во второй половине мысленно поддерживают своих товарищей по команде, ну, так сказать отдыхая. Отдыхая на скамеечке. Итак, Space с диглом не перестреливает дикпикового вальта. Если кто-то, кто может разменять? К сожалению, нет. Аки решил не открываться на мидл. На мой взгляд, это, кстати, правильно, потому что это была, а, ну, верная гибель, на мой взгляд. И попадание в голову Сомчика. Ну, а Стартос не успевает пройти через восьмерку. И Аки... Добирая дикпикового вольта Остается один против двоих Ну и тут уже начинаются какие-то настрелы Прострелы очень неприятные Но Аки, невзирая ни на что Пытается продолжить постановку бомбы Здесь вылетает флешка И мимо И мимо В целом хороший, кстати, и интересный достаточно мув получился Единственный нюанс Неприятный Этого мува заключается в том, что Не попал по оппоненту, который находился на джампе Потому что если бы это попадание было Я думаю, наверное, можно было бы побороться один на один уже с оппонентом Который, между прочим, играл на снайперской винтовке Но то дело, конечно, такое Саня, ты любишь рэп? Ну, относительно Смотря какой Не каждый рэп мне нравится Но некоторых рэп-исполнителей да, я уважаю как исполнителей И слушаю их творчество Но далеко не всегда, на самом деле по молодости исключительно, исключительно только рэп слушал. Пока не открыл для себя рок! Тестерам! Сделал два минуса на ретейке. Это очень ощутимый вклад. Как, кстати говоря, Спейс со стартосом тоже делают два минуса. Сомчик мансит за Иксон, но... Предательская перезарядка не позволяет Сомчику вытащить данный раунд. В общем-то, 34 хп и 58 у двух оппонентов. Это вполне себе... Вполне себе, на мой взгляд, играбельная история. Можно было забирать. Тем более в упоре с глаком это делается довольно-таки несложно. Но, как всегда, чуть-чуть не хватило. Таким образом мы получаем 11.5. Ретейк бесподобный. Ну как бесподобный? Я не скажу, что прям, конечно, вау. Я видел ретейки, как говорится, и один в 4. Здесь совсем было не так. Воу! Ай, блин, я думал, это Сомчик, а это бам бам бегело сзади прикрывает. Так вот оно чего. Вот оно чего, Михалыч. А расстрел. Расстрел сейчас команда рэп-войска. Правда, конечно, не по всем фронтам на точке Б. Все худо-бедно получается у команды РВ. Но на точке А очень неоднозначная борьба проходит. Хаешка не залетела, а, к сожалению, для Астартеса. Но ему хаешка вообще не нужна. Вы посмотрите, просто с МПшками... Дорогие друзья, с МПшками рэп войска перестреливают соперников, у которых были калаши. елки палки елки палки так нельзя вообще-то. МПшка слабее. Такие, да. Ну, с другой стороны, опять же, я не сильно удивлен такому развитию э, событий, потому что не стоит забывать факт того, что коллектив... Нью патриотс, ну, рановато, мне кажется, все-таки калаши приобрели Вот я считаю, наверное, рановато Какие рэперы нравятся? Ой, это надо лезть в мой плейлист Но я больше все-таки э, за, за старую школу, за э, касту, за NTL Да, да кстати, ATL нравится еще Ну, много чего нравится, много чего Что-то из современного нравится ну, можно Басту послушать, на Нагана там, да? Рэпера Сяву, может, кто-то помнит И такое бывало А тут у нас неожиданно, дорогие друзья Блин, отвлекли меня вопросиком Простите, пожалуйста, что отвлекся и этот раунд не прокомментировал Но он оказался важнее, чем можно было даже себе представить Новые патриоты в очередной раз приобрели калаши и в очередной раз пытались давить точку А И, надо признать, все-таки продавили но я, честно сказать, увидя предыдущий раунд, думал, что в этом ничего не получится. И поэтому решил, думаю, дай-ка я отвечу на вопросик. Ответил, ёлки-палки. Ну, теперь у нас быстрый выход на точку Б, где дикпиковый валет Стартусу проигрывает перестрелку. Бам-бам, Бигиллоу минусует, я не знаю даже где и кого. а на меду. Роль отрезающего сейчас играет Бегелоу. Может быть, даже и отрезвляющего немного. Сергей минус Артем, да факер. Ну, а тут, конечно, Боба уходит на точку А. Вопрос: целесообразность ретейка. Нужно ли вот здесь сейчас надо взвешивать ситуацию и трезво ее пытаться оценить. А стоит ли проводить ретейк? Действительно, правильно ли это будет решение? Или все-таки надо сейвить девайсы? Ну вот, Сережу на меду подождали, дождались, убили. Как, в общем-то, и Астартаса. Под грибами тоже, к сожалению Для коллектива РВ Поломали, ну а мы получаем 12-7 Счет становится все более интересным Все более работоспособным И команда Новые Патриоты пока подают достаточно Неплохие надежды на камбэк. Камбэкать будет объективно Не просто даже в сильной стране, потому что Соперник все-таки не пальцем деланная Команда, но дробовик У Артема, Артем что с вами? Зачем? А нужен ли сейчас здесь он, этот самый дробовик? Ну уж прям даже и не знаю, честно сказать. Но только если будет ретейк, тогда да, это как-то еще а, можно ну придумать, где этот... Ой-ой-ой, подгорающий. А вот, кстати, и сеньор дробовик. Сеньор дробовик, кстати, сыграл контрпродуктивно. Не удалось ничего с дробовика сделать. Погиб еще... Ну, не знаю, и деньги потратил, получается, скиллы не сделал. Зачем покупал дробовик? Пофанится. Ну, типа, проигрывая 12-8. Фанится, как мне кажется, не самое правильное решение. Хотя, с другой стороны, опять же, я бы очень долго и тщательно задавал вопрос команде Новые Патриоты. Потому что они делали, ну, какие-то, прям, честно слово, ну, странные вещи. О, что это, черт возьми, было! Пламенный привет от Дестре на зигзаге. 52 хп остается у Сергея. Он убегает, между прочим, с этой. Позиции, а Артем, вновь ты посмотри, у деда стырил бердянку. Идет куда-то пытаться солью, наверное, не знаю, что ли, расстрелять кого-то, потому что в предыдущем раунде демейдж дилинга как то такового не было, поэтому я предполагаю, что все таки стреляет он действительно солью. Но тут надо десантироваться на джамп и искать что-то где-то, но уж точно не с этой позиции, потому что на этой позиции находится Астартес. Который, кстати, будет по максимуму, наверное, сдерживать соперников. Ну, что-то с Сережей случилось не то. Что-то прям совсем не то. Мышь. Мышь не шевелится. Вы представляете? Вот, зашевелилась. А, он же попкорн рассыпал. Перед трансляцией он так говорил. Наверное, была какая-то... Наверное, руку просто испачкал. Не мог мышкой вертеть. <смех> так, <смех> второй раунд дробь покупают, надо наказывать. Надо, но справедливости ради пока что РВ не могут найти возможность наказать. Здесь, конечно, несколько факторов решают вполне себе, да, потому что, ну, помимо всего прочего, не будем забывать э, отсутствие экономики у обороны, да, и атака, естественно, здесь, конечно, максимально... Э Заряжена на то, чтобы камбэкать да, Потому что, ну, собственно, у них и девайсы есть У них экономика есть У них все вообще шикардосненько Для того, чтобы как минимум хотя бы сравнять счет Спейс Ваншотит, ваншотит. И также э, Дестров все-таки заваншотил Сомчика. Ситуация 3 в 3. Пока полное равенство на картинке у нас здесь. Но ну, вот получится ли кому-то из этого равенства выйти победителем и еще и раунд выиграть? Вот это вопрос, да? Потому что можно сделать вот это, например, вот этот минус по бам бам лоу, Но можно при этом и проиграть раунд. Теперь вопрос. Как с дробовиком Артем планирует с четырьмя хелспоинтами, уже, простите, с тремя, выигрывать? В прыжке получает в лоб от Спейса и... Это космические 13-9, дамы и господа. Очнулись, очнулись РВ. Отдали небольшой э луст-стрик. Ну, это... Ну, такое, да, такое. У улетный матч. На самом деле, улетный матч, независимо от того, кто его выиграет, есть на что посмотреть. Но, опять же, конечно, у меня только вопросы к дробовику стоит ли, <смех> потому что вот в очередной раз позиция с дробовиком на меду Аркада в нижнюю тешку попытка э, убить соперника, который уже сделал килл, Ну, в результате попадание это было, но не фатальное. Аки получает возможность сделать аж целых два минуса, Сомчик занимает позицию под размен, но как-то, как-то вот и разменялся. А стартс у нас еще подкатил, кстати говоря, в нижнюю тэшку. Аки вообще уже отыгрывает на меду. Бомба бегилоу снайперская винтовка в яме. Attention, черт возьми, attention, нужно играть а, сверхосторожно, бомба установлена, кстати, на, на длине. Лол, лол, как вообще такое возможно, что просто взяли? На храпом забрали точку, поставили бомбу. Ну как теперь АВП-то перестреливать, при том, что бомба установлена, ну, наверняка под позицию снайпера? А, ну, понятно. Во-первых, кстати, хочу заметить, бомба стоит не под позицию снайпера, бомба стоит, блин, под зигзаг. Почему дикпиковый валет поставил бомбу под зигзаг, если его тиммейт с АВП находился на длине? Ну, если вот такие истории мы будем с вами лицезреть на экране, то, я думаю, тут даже как-то особо и неудивительно, что мы видим с вами 14.9, да, и даже в сильной стороне. Вроде бы попытки есть камбэка, да, но какие-то, опять же, порой невнятные. Но есть попытка заркадить за точку Б, Опять же, мистер Дробовик в первых рядах отдает богу душу. Вместе с ним, кстати говоря, и Сомчик погиб. Но вот если Артем, по-моему, целенаправленно шел погибать, то вот Сомчику-то досталось на орехи просто так. Он вот, ну, ничего такого не сделал для того, чтобы погибнуть. Он пытался там в разменчиках поучаствовать. Ну и, пошумев под точкой B, мы планомерно уходим под точку А, Вполне себе стандартные качельки, но в этот раз, к сожалению, для коллектива «Новые патриоты» РВ были на чеку. Бам-бам, бегелоу, -бам, лоу АВП в руках. Я просто помолчу, дорогие. О, неплохо. Минус горит. Кстати, с такого действительно можно подгореть. Опачки. Минус Space. И остается один на один со Стартасом. Время, кстати, достаточно для того, чтобы уйти на точку Б. А Стартас, кстати, у нас на точке А. Ты, ты слушай. Ты слушай, как интересно сейчас может дальше быть. А ведь такое можно и выиграть теперь. Ну чё, Астартес не понимает, что это он, что он не угадал совсем. А диффузов нету. А есть стопроцентная инфа о том, что там АВП было. Поэтому открываться надо сверхосторожно, чекая абсолютно все. Визуальный контакт произошел, 14 хп. Против 47 БАМ! Вот это да! Вот это клатч, дорогие друзья! Просто клатч года, ну не иначе. Один в три со снайперской винтовкой. Бесподобно сыграно игроком с ником бам бам биги Конечно, да, можно ковырять этот раунд на более мелкие нюансы и видеть а, куда более интересные э, развитие событий в микромоментах. Uh, будь то, например, поджимы зачем-то. да, Зачем-то они же все дружно полезли uh, под Бегелоу. По одному при этом. Uh, поэтому, наверное, в какой-то степени РВ сами поспособствовали победе. Но, конечно, сколько бы ты ни пытался отдать uh, победу в раунде, если твой соперник uh, краб, то навряд ли он своими колешнями что-то заберет. Uh, поэтому тут, безусловно, Бам-Бам отлично сыграл. Да и тем более его же действительно пытались ретейкнуть. Аки, минус жаб. Посты! А следом еще и минус Сомчик. 5 в 2, дорогие друзья. Стартес. Просто в шоке от того, что на длине откуда-то появились два игрока, расстреляли его бедолагу. Но это все-таки 15-10, и это все-таки матч матчпоинт, дорогие друзья. Ну, по сути, по сути. Очень сложно на самом деле. Но можно, можно 5 раундов взять и выйти на допы. Но выиграть в основное время уже не получится. Спейс, промок со снайперской винтовки... И сразу с прострела Спейса почти уволили 27, уже 15 хп оставили Энтрифраг остается за акчем Сомчик, размены минус по спейсу В результате опять-таки Ну, наверное, ультра, к сожалению Бесполезная снайперская винтовка в этом раунде Была у команды а, рэп войска Ну, два в одного Бам-бам, беги -бам, мастер Команды новые патриоты Вновь ставит бомбу И теперь а, на вражеском ретейке Но уже один против двоих, правда очень неудачные тайминги мог сейчас поймать. И это... джи дорогие друзья, на первой карте. Команда РВ-18 становится победителями в этой встрече. А, на этой карте, разумеется. И счет в матче становится 1-0. Впереди нас ожидает карта Тускан, дорогие мои друзья. Ну а пока, наверное, будет небольшая, совсем-совсем небольшая пауза. Ребятам нужно передохнуть.